Здравствуйте, моя прекрасная! Именно ты, которая смотришь это видео. И сегодня я хочу поговорить и сделать расклад на тему, как привлечь внимание мужчины. Внимание мужчины можно привлечь, но часто это внимание может оказаться, вызвать побочные действия, к которых вы даже не подозревали. Вы будете идти с добром к мужчине, с позитивом, с любовью, с радостью, а это может обернуться против вас. И поэтому я бы рекомендовала для начала наполняться энергиями, прежде чем подходить к мужчине, создавать игривое интригующее состояние. И можно также вам помощь придут эфирные масла, такие как Илан-филанг. И, и есть еще другие масла. Я, кстати, писала пост недавно, как в своих соцсетях на эту тему. Секрет Клеопатры на привлечение внимания мужчины. Может, по его науке. Ну а сейчас мы посмотрим. Именно с вами. Как привлечь внимание мужчины, исходя из вашего внутреннего состояния. У меня будет три варианта. Первый вариант. Второй вариант. И третий вариант. Посмотрите на карты и решите, какая вам карта ваша. Какая карта вас больше всего притягивает. А может цифра 1, 2, 3. Почувствуйте, куда вас больше всего притягивает, та карта и ваша. Это может также и две, а может быть и все три карты. Это, смотря на ваше внутреннее состояние и интуицию, обязательно слушайте свою интуицию. Она вас не обманет никогда, поверьте. Итак, первый вариант. А первый вариант таков. Для того, чтобы привлечь состояние ну, внимания мужчины, вам очень важно очистить свои мысли. Очистить свои мысли от негатива, боли, разочарования, обид. И сделать их более светлыми, открытыми и более радостными. Войти внутрь себя, открыть свое сердце, запустить в сердце также свет, любовь, радость. И стать той женщиной, Которая, которая находится буквально весь мир. Он найдет в вас обязательно этот весь мир. Между вами стоит единственная сейчас преграда. Это вы. Вы и ваше внутреннее состояние, ваши мысли, которые не дают вам соединиться вместе. Вам еще также очень важно э, проработать свой род. И взять, очистить род от этого негатива в мыслях, которые у вас присутствуют. На данный момент мне так это сейчас идет. У вас в роду, по роду идет этот негатив. И вам очень важно от него избавиться. Если вы не знаете, как, пишите мне. У меня есть. Две медитации очень сильные, которые помогут вам очистить рот и принять его силу. И только после того, когда вы очистите себя от всего негатива, наполните мысли и сердце светом, любовью, радостью, позитивом, только после так этого вы привлечете к себе мужчину. Не подходите к мужчине, когда вы в других состояниях. Вы должны быть в состоянии легкости, в состоянии отключенности мыслей от негатива и быть в состоянии покоя, радости, позитива. Также смотрите на моем канале, YouTube-канале ⁇ Мир мыслей и чувств ⁇ Очень много медитаций для вас полезных. Ну, а если с вами резонировало, поставьте лайк, напишите комментарий, что именно с вами срезонировало, как это в вашей жизни отыгрывается. Мне будет очень интересно почитать. И обязательно подпишитесь на канал. Второй вариант. Ну, второй вариант здесь богиня. Богиня – это та женщина которая соединяет нас высшими силами и соединяет нас сама с собой. То есть Бог в тебе, а ты в Боге. И вы едины. Вы должны находиться в моменте здесь и сейчас. Вы должны находиться в наполненности, когда вы знаете, чего вы хотите, когда вы знаете свой путь, дорогу, вы знаете, как угодить мужчине, вы знаете, как подойти к мужчине. Вот когда вам, вы получите, вам важно получить эти знания. На данный момент у вас этих знаний нет. Но как бы вам... Не хотелось, например, мозг очень часто лениться и не хочет работать. А проще пустить все на самотек, но поверьте, пришло момент стать этой женщиной, женщиной, богиней, которая управляет своей реальностью, управляет своим внутренним миром, управляет своей жизнью. И когда вы научитесь управлять своими мощной женской энергетикой, вы сможете привлекать внимание мужчины. Войдите в это состояние. И будьте той женщиной, которая вдохновляет, радует и наполняет как себя, так и мужчину. Вот такой получился второй вариант. Если с вами срезонировала и как это срезонировало, как отыгрывается в вашей жизни, напишите комментарии, мне будет очень интересно почитать. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если видео было вам полезно. Но мы переходим к третьему варианту. А третий вариант у нас такое это речение: чтобы привлечь мужчину вам нужно также соединиться с собой, соединиться со своим внутренним состоянием, почувствовать себя, почувствовать эту бушующую энергию, которая имеется в каждой женщине. Вам надо ее раскрывать в себе, чувствовать, и только после того, когда вы прочувствуете в себе мощную силу своей энергии, Соединитесь со своим интуицией, со своим высшим я, вы сможете мужчину вдохновить. На такие поступки, какие именно вы даже не подозревали. Вот эта мощная женская энергия способна вывести мужчину на блага именно. А именно. Вы можете его сделать самым счастливым, Вы можете его привести к миллионам. Да, это все способна женская энергия и вдохновение. Главное, ею научиться наполняться и управлять. А это все внутри вас. Своими словами, своими поступками. Думайте обязательно, что говорите. Смотрите, как это девушка, глаза закрыты, а третий глаз открытый. И она чувствует и говорит то, что чувствует, а не то, что видит. Вы должны видеть своим внутренним состоянием. А для этого вам надо быть состояние легкости, покоя, мира и гармонии с собой. Откройте в себе эту женскую энергию. Не знаете, как пишите мне или. Найдите на YouTube-канале «Мир мыслей и чувств» плейлист по всевозможным практикам. Есть там медитации, имеются э, практики по наполнению женской энергии. Читайте аффирмации, наполняйте себя, не ленитесь, убирайте свою лень и начните работать с собой. Вот такой посыл был сегодня для вас. Если с вами срезонировало, оставьте комментарий, напишите свою ситуацию жизненную, мне интересно будет почитать. А также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всего доброго, до новых встреч!